Всем привет ребят, с вами Антон Ларин. Сегодня у нас будет правда интересная подборка супергеройского оружия, от которого ты просто офигеешь. Скажу честно, многие из этих пушек я увидел в первый раз, и я даже не мог поверить, что они существуют в реальной жизни. В общем, не буду много спойлерить. Скажу сразу, от вас я жду большой палец вверх, и конечно же, чтобы красная кнопка подписаться стала серой. И обязательно смотрите этот выпуск до конца. В конце у нас конкурс на 1000 рублей, любой из вас может забрать ее. Ну а теперь присаживаемся поудобнее и погнали!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 Так, любителей пострелять с пушек немного задобрили. Пришло время показать и один потрясный ган для ближнего боя. Это невероятный топор, молот, древковое оружие или не знаю даже как его назвать. Зато знаю одно, оно вышло ну просто зашибенным. Зацените какой клевый кристалл находится у него сверху. Посмотрите на эти острые шипы вокруг, на эту детализацию. Лично меня такая работа довела до мурашек, вот правда. А сейчас я вам покажу, как он выглядит в темноте. Круто, не правда ли? Интересно, приходила ли им в голову мысль о походе на какой-нибудь конкурс косплеев? Или что-то вроде того? Так, народ, я раньше показывал вам всякие там костюмы супергероев, да? Но подобного никто из вас раньше по-любому нигде не видел. Это реальная лазерная рука Железного Человека. Про то, что она идентична оригиналу, я уже не говорю. Для нас сегодня это само собой разумеющийся факт. Кроме него, что самое интересное, оружие может стрелять лазером и светиться. Также зарядив его каким-нибудь предметом, рука автоматически выкинет его на некоторую дистанцию. В общем, как фанатский вариант, супер круто получилось. Эх, как бы сильно я хотел найти подходящий костюм и влететь железным человеком на соревнования косплеев. Первое место было бы моим. Но ну, а это тот самый меч, то самое оружие, которое сможет сделать каждый из вас, если запасется небольшой порцией терпения и усидчивости. Ах да, ну и горка и лего деталик, конечно же. Я говорю о мече с всеми нами любимой песочницы Майнкрафт. Данное оружие не имеет каких-то сложных черт, оно не является супер хрупким, не требует дофигища времени, но в то же время набивает столько хороших эмоций и воспоминаний. Не знаю, как вы, но я такое обязательно попробую сделать сам. На очереди у нас оружие, появляющееся в играх God of War. Дам подсказку, оно является главным оружием игры. Ну да, естественно, я говорю про вэпоны самого Кратоса, его клинки Хаоса. Зазубренные парные клинки на цепях, дарованные Кратосу аресом, в качестве символа того, что тот сделал его своим чемпионом, были созданы самим богом войны в мрачных глубинах подземного мира и насыщены силой пламени, проявляющие себя каждый раз, когда владелец использует их в бою. Не знаю, как вы, но я сразу захотел пойти и поиграть в бога войны. Вот реально. И поверьте, будь у меня где-то дома такие вот лего-клинки, это желание меня бы вообще не покидало. Больно уж они красиво и правдоподобно сделаны. Согласны? Тандерган. Это чудо-оружие, представленное в игровом режиме «Зомбис». А также его можно найти через пасхальное яйцо в миссии «Call of Duty Black Ops. Числа». Громовое оружие – довольно габаритная модель, которая выпускает потоки сжатого воздуха, способная сразить любого врага. У оружия, как вы могли заметить, нет никакого прицела, то есть им придется палить от бедра. Ну а вы что думали? Такая махина, да еще и с прицелом? Пфф! Реплика у ребят, безусловно, удалась. Сделать так, похоже на настоящую, это нужно, мягко говоря, сильно постараться. Думаю, эта пушка теперь могла бы убить сразу ряд зомби одним выстрелом. Ху, народ, попробуйте отгадать по внешнему виду, сколько денег было вгрохано в создание этой красотки. Сразу скажу, измеряйте в долларах и желательно в тысячах. Ладно, не буду вас томить. Правильный ответ 5000 баксов. Да, дорого нынче обходится стимпанк красавцы. Этот вариант полностью сделан из металла, шикарно соединен друг с другом и попутно идеально окрашен. Теперь оружие максимально приближено к модели из Black Ops 3 и способно поражать всех зрителей своей красотой. Казалось бы, что она просто круто выглядит, да? Но и это еще не все. Оружие способно работать. Во время стрельбы из дула выходит ярко-синий лазер, а также начинает крутиться само дуло. Создается впечатление, что я попал в какую-то игру. Вот реально.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 Лично мне сильно понравились свисающие патроны, которые очень круто болтаются во время бега. Причем они никак у вас не выпадут, а лишь будут красивой и, что самое главное, рабочей модификацией. Эй, hey, Где все мои любимые фанаты пострелять из пестиков? На месте? Тогда скорее цените вот эту классную модель. Модель была взята из нашей любимой игры Call of Duty Zombies и представляет собой очень красивый красный пистолет с потрясными визуальными эффектами. Я сейчас говорю, само собой, про вот эти переливающиеся фонарики. Хотя, честно говоря, куда здесь не взгляни, на какую точку не посмотри, везде будешь испытывать сплошное блаженство. Каждый элемент супер проработан, шикарно выделен и идеально дополняет всю композицию. Я бы пользовался таким пестиком и в других костюмах, потому что расцветка, да и сам стиль, ну очень популярны.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 Теперь я представляю вашему вниманию обалденный клинок дракона оружие популярного персонажа вселенной Overwatch Генди. Сказать честно, опять-таки не знаю, что именно вам про него рассказать. На языке вертится лишь один интересный факт. Знали ли вы мои овервотчеры, что клинок дракона, так называется меч Генди, никому и никогда не разрешалось исследовать или чинить? То ли в нем таится что-то секретное, то ли просто герой никому не доверяет, фиг его знает. Но эту модель Лего, будь она у меня во владении, я бы тоже мало кому доверил. Больно уж хрупкая и красивая ручная работа. Фанаты Марвел на месте? Надеюсь, что да, потому что сейчас мы с вами погрузимся в атмосферу одной из самых популярных их серий – «Стражей Галактики». Мне хотелось бы, чтобы вы увидели вот этот потрясный бластер Старлорда. Да, знаю, что его копий в интернете миллион, но это мне показалось какой-то особенной. Во-первых, у нее очень похожая форма, во-вторых, классная подсветка, которая к тому же имеет несколько режимов. В-третьих, оружие даже издает характерные звуки во время стрельбы. Ну что еще для счастья надо? Вот правда, с таким бластером остается только спасать галактику от всяких нашествий пришельцев. Это точно модель представляет собой сверхоружие dg2 а вернее его точную копию ребята так сильно запарились над проектом что теперь это оружие даже смахивает на оригинал они оснастили его всеми необходимыми фишками рабочий приятный глазу подсветкой которая к тому же способна менять цвет отдельного внимания требует сам процесс включения оружия для этого необходимо отодвинуть массивную красную кнопку и перещелкнуть рычажок сразу издастся характерный звук и загорятся все лампочки в общем смотришь на это чудо и не можешь нарадоваться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 В общем, создается впечатление, что оружие реально достали прямо из сражений в игре. Вот эти вот перевязки заставляют думать, что пушка полностью была сварганена руками человека, а не каким-нибудь там роботом на производстве. В общем, это клевый проект, который однозначно удался. Я автору ставлю огромный жирный плюс за идею и ее реализацию. Следующее оружие будет все из той же серии игр. И на этот раз станет повтором КТ-4.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 Скажите, вы, наверное, тоже как-то раньше поигрывали в Портал? Да по-любому, мои зрители любят понапрягать свои мозги и поразгадывать головоломки. Но сейчас не об этом. Я подготовил для всех нас, любителей порталов, пушку из этой самой игры. Оружие, само собой, было сделано в светлых тонах, получило красивую яркую подсветку и опцию легко надеваться на руку человека. Также одной кнопкой оно меняет цвет с красного на синий. В общем, все как в игре, только порталы пока не вылетают. Согласен, косяк. Ждем, пока автор и это сделает.